Ребята, всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам рассказать, как я переходил от оператора Сбермобайл к оператору Теле два с сохранением своего номера. Переход к оператору Теле два со своим номером осуществляется бесплатно. Для этого необходимо соблюсти лишь четыре условия, о которых я вам расскажу позже. Оформить заявку можно на официальном сайте Теле два или посетить салон Теле два с документами удостоверяющими личность, паспортом. Так как я это хочу сделать здесь и сейчас, поэтому я перехожу на сайт Tele2. Открываем браузер. В браузерной строке прописываем Tele2. Так, Tele2. Тарифы. Самые выгодные тарифы. Так, вот у нас открылся сайт Tele2. Нас интересует вкладка ⁇ Перейти в Tele2 ⁇ Нажимаем. Так, вот у нас открывается... Окно ⁇ Заявка на перенос номера ⁇ Вот эти четыре условия, о которых я вам говорил, которые необходимо соблюсти при переносе номера. Если какой-то из условий не соблюден, значит перенос номера не получится. Заявка будет отклонена. Поэтому все вот эти четыре условия, прочитайте их. Это номер должен быть оформлен на вас. Баланс номера должен быть положительный. Номер из того же региона, где... Происходит перенос. Номер не переносился последние 60 дней. Ну и тут почитаете, как это работает. Давайте перейдем к переносу номера, оформление заявки. Здесь вы прописываете номер телефона, ваш действующий, который вы хотите перенести. Здесь тарифы, которые у вас будут, когда вы перейдете к оператору Теле 2. Я нажимаю Изменить. Вот, смотрите, все тарифы указаны, которые действуют у оператора. Меня интересует мой разговор. Я нажимаю. Здесь мы прописываем свое фамилия имя, отчество и после того как мы заполнили заявку проверьте правильность заполнения то есть номер телефона фамилия имя отчество и нажимаем начать перенос номера так вот у нас открылось окно способ получения Укажите регион, город, но ну город, в котором вы живете. Доставка. Тут можно оформить доставку курьером сим-карты. Или самовывоз из салона. Посещение салона связи. То есть сим-карту можно забрать в салоне связи сразу после оформления заказа на сайте. Или в течение пяти дней. Я выберу посещение салона связи. Дальше у нас указан наш номер. И мы здесь указываем нашу действующую почту. Итого, сам перенос будет 250 рублей. То есть, вы оплачиваете, и эти 250 рублей будут уже на вашем счете. Ввести промокод, но у меня промокода нет, поэтому я нажимаю на вкладку «Выбрать точку самовывоза». Нажимаем. у нас открывается карта. И здесь я должен выбрать «Офис 2». Так. так, После того, как вы выбрали место офиса, который хотите посетить, вам приходит смс на телефон с вашим номером заказа и адресом офиса теле 2 Получается вот ваш заказ. И она дублируется так же самое. Приходит вам смс на телефон. Теперь нам остается в течение пяти дней сходить в этот офис и забрать сим карту На следующий день я пошел в салон связи теле 2 когда я пришел в салон связи, я сказал, что я оставлял заявку на сайте на перенос номера с одного оператора к вам. Они сказали «давайте свой паспорт и номер заказа на перенос». После чего менеджер Теле 2 начал заполнять документы на перенос и спрашивает у меня: Вы меняли прописку? Я говорю: да, прописка менялась, основной адрес не менялся, но менялся номер дома и квартира. На что он мне говорит? Что в таком случае перенос номера не может быть осуществлен. Я говорю, почему? Потому что данные должны полностью совпадать на тот момент, когда вы заполняли договор Сбермобайл, и на сегодняшний день. Если хоть одна буква будет отличаться в договорах, то Перенос номера будет системой отклонен. Я ему сказал, а что тогда делать? Он сказал, идите в Сбербанк и скажите, чтобы вам поменяли регистрационные данные. Только после этого будет возможен перенос вашего номера. Что я и сделал. Я забрал документы и пошел в Сбербанк. При входе в Сбербанк, меня встретил работник банка и спрашивает, что вы хотели. Я ему отвечаю, я являюсь абонентом сотовой связи Сбермобайл и мне нужно поменять регистрационные данные в договоре на оказание услуг, так как у меня поменялась прописка. На что он мне ответил, что мы такие услуги не оказываем, мы только подключаем новых абонентов, вам нужно это сделать через приложение Сбермобайл и объяснил как это сделать. Заходим в приложение Сбермобайл, далее мы нажимаем «Еще». Здесь сверху мы видим наш номер и нажимаем он сюда на стрелку. В открывшемся окне нас интересуют регистрационные данные. Если вы хотите посмотреть договор об оказании услуг, нажимаете вот сюда и потом скачиваете договор. И он у вас будет скачен в PDF-файле. Но нам надо поменять регистрационные данные, мы нажимаем вот сюда. Здесь указаны наши фамилия, имя, отчество, число месяц, год рождения и серия нашего паспорта. Мы нажимаем на сообщить об изменениях. Здесь нам надо заполнить все поля, которые указаны звездочкой. Это разворот с фотографией паспорта, разворот с регистрацией паспорта. Сфотографируйте и загрузите сюда. Коматываем вниз, указываем email, здесь указан наш телефон и нажимаем далее. После этого наша заявка принята, выскакивает там сообщение, что обработка вашего обращения в течение пяти рабочих дней. И на этом все. Через некоторое время на мою почту пришло письмо от Сбермобайл. Вот так оно выглядит, в котором говорилось, что корректировка паспортных данных выполнена успешно. В дальнейшем мне пришлось еще раз оставлять заявку на перенос номера на сайте Теле 2. Только потом я смог перенести номер. Надеюсь, мое видео послужит уроком, и вы будете знать, как перенести свой номер от одного оператора. Другому. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.